Тренды демонтажной отрасли выдвигают повышенные требования к работам по разрушению и сносу устаревших объектов инфраструктуры. Демонтажные работы приходится вести с минимальным уровнем шума, пыли и вибраций. Уникальный экскаватор-разрушитель ксцх 490C с 34-метровой телескопической стрелой эффективно разрушает высокие здания даже в условиях плотной городской застройки. Поставку данного экскаватора для компании Конструктив SD одного из лидеров рынка профессионального сноса и демонтажа, осуществила компания «Строительные машины», официальный дилер «Кейс» и «Кокурек». Компания «Строительные машины» существует с 2009 года и является официальным дилером «Кейс Констракшн» на территории России. Аж ключевой клиент – компания «Конструктив СД». На данный момент у него работает 5 экскаваторов «Кейс». И последнее приобретение – это уникальный экскаватор-разрушитель «Кейс СИХС-490С». Это базовый 50-тонный японский экскаватор. Был переоборудован компанией Кокурек в разрушитель с максимальной высотой работы 34 метра. Мягко работает, хорошо достает. Здесь показал себя с хорошей стороны. Произведенный в Японии экскаватор перемещается на завод Какурек в Англию, где проходит серьезную модификацию, в результате которой появляется машина с новыми характеристиками для решения комплекса высокотехнологичных задач. Данная машина стоит в хорошей зоне, кабина сделана безопасно. Я думаю, машинисту тоже нравится. Всегда усиленная защита стоит. Компьютер он показывает, на каких возможностях можно работать. Чем выше машина может работать, тем больше здания она может ломать, тем безопаснее машина может работать на стройплощадке. Компания Case Construction поддерживает ассоциацию, чтобы эти работы производили применением наилучших современных технологий, которые в том числе направлены на обеспечение безопасности выполнения работ. С момента согласования технических требований до получения заказчиком готовой машины проходит от 6 до 12 месяцев. Успех проекта зависит от слаженной работы производителя и дилера, которые готовы предложить клиентам полный комплекс услуг. Разработка инженерного решения на основе требований проекта. Его воплощение на базе экскаватора в кейс массы от 20 до 80 тонн. Логистика, финансирование проекта и сервисное обслуживание. машина действительно уникальная не было таких поставок можно и переживать не за что нормально сделали машина ну изумительная